Продолжаем нашу работу с сайтом booksinfo.com.ua сегодня мы рассмотрим раздел такой вот, раскрутка. Раздел для рекламодателей. Что он подозревает? Сейчас мы узнаем. Видим такую вот картинку собственно какие услуги предоставляет сам сайт и этот раздел описано то есть описано здесь в этом тексте это раскрутка и продвижение сайтов повышение индексации простите топ- десятка реклама на форумах блогах обмен ссылками реклама в соцсетях спам жесткий спам скажем так не Обычный спам, который мы привыкли принимать на свои почтовые ящики и личные сообщения в соцсетях, доски объявлений и так далее. Для того, чтобы оформить заказ, нужно заполнить поле e-mail, указать свой адрес электронной почты, телефон для того, чтобы сотрудник сайта мог с вами связаться, если появятся какие-то вопросы. Фамилия, имя, отчество. Ссылка на ваш проект. Если таковая есть. Тема письма. То есть подробно вы описываете здесь, что вы хотите, где хотите разместить, как хотите, то есть для чего и так далее. То есть конкретно тех задания бюджет то есть это ну я думаю это скажем так бюджет это не точная какая то цифра возможно возможно у вас есть точная какая то допустим там вы хотите потратить я а не знаю там 100 долларов вот и э, файл который будет присутствовать в этой рекламе то есть картинка там возможно там гиф э, э, какая то заставка Ваш, вашей компании, бренда, вот или просто торговый знак. Вот после этого отправляете заказ и сотрудник э, сайта в течение 12 часов свяжется с вами и после этого э, даст вам ответ, э, оплату на рекламу и, возможно, если у вас будут вопросы, можете обсудить их. Непосредственно общаясь уже в онлайн режиме, скажем так, по телефону, в телефонном режиме. Вот такой вот раздел для рекламодателя. Все, всем удачи, до встречи.